мне в возрасте после трех лет поставили диагноз ДЦП. Точнее говоря, правосторонний гемопарез. Вот разновидность этого заболевания. Ну, был долгий путь с этого времени поисков разных докторов, специалистов. Как многие, наверное, прошли, так, ну, люди, страдающие этой проблемой, прошли долгий путь реабилитации там у разных врачей, массажи, азокериты и все остальное. Вот. но ну, мне, наверное, повезло немножко больше. Я встретил на своем жизненном пути вот этого прекрасного человека и, до, и хорошего доктора. Вот. И, ну, и пошел в путь вот реабилитации, так сказать, в моей жизни. Ну, вот как так. Эффект я увидел сразу же после первого, первого на, первой нашей с ним встречи. У меня правая стопа, она вообще, даже вот, ну, движение стопы, мысочной части стопы, стопы на себя, ее вообще не было. Вообще никак. Амплитудного движения в стопе не было абсолютно. И после первого же вмешательства профессора, я не только почувствовал это, что стопа пошла, ну, как бы у меня была возможность э, натянуть мысочную часть стопы на себя, ну и как бы я это увидел своими глазами. Так максимально, чтобы понятно было, я правую руку вообще не использовал. Правую, правую ногу я просто подволакивал. Но я очень хотел водить автомобиль. Всегда. И мне тоже. И доктора говорили, и даже близкие, родственники некоторые говорили, что Тонку не будет. Он не будет водить машину. То есть это только потерянное время и ничего больше. В итоге я на данном этапе сейчас вожу автомобиль. Очень неплохо, на механике причем, ну, без проблем вообще. Вот есть такой фильм «Путевка в жизнь». Вот это как раз, наверное, та история, когда вот именно доктор дал мне путевку в жизнь в плане ну, моего здоровья и в плане профессиональном.